Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, рада вас приветствовать. Сегодня у нас необычная тема, мы поговорим с вами о фокусе внимания, куда мы направляем свое внимание. Считаю, что это очень важный момент, потому что это основной закон биоэнергетики. Куда внимание, туда энергия, туда идет наша энергия, туда, собственно говоря, мы и смотрим, да, это основной ракурс, основной курс нашего внимания. Вот об этом мы и поговорим. И мне хочется вам рассказать, из чего же состоит этот основной закон биоэнергетики. Что в нем так важно и почему так говорят, да, что куда внимание, туда энергия. Вот с этим мы сегодня с вами и разберемся. Значит, всех приветствую в чате, очень рада, что к нам присоединяются новые страны и города. Всем хорошего дня и отличного настроения. Итак, основные три вопроса, три кита, которые включают в себя наш фокус внимания, нашу энергетику, это наш выбор, наша вера и наше внимание. Именно об этом мы с вами и поговорим. Вот об этих трех основных составляющих. И почему мы именно об этом поговорим, будет понятно в ходе нашего разговора. Значит, мы каждый день, каждую минуту и каждую секунду делаем какой-то выбор. И это всегда так. То есть мы, допустим, можем делать какие-то незначительные выборы. Ну, скажем, во сколько сегодня встать, или когда покушать, или когда там съесть пироженку или не съесть пироженку, потом за себя, себя поругать или не поругать, или порадоваться за себя и так далее. Каждый момент мы чего-то выбираем. Этот выбор незначительный, мелкий, и мы на нем, в общем-то, не концентрируемся, да, не обращаем особого внимания. Но есть выборы достаточно серьезные, на которые уже мы заостряем свое внимание. Ну, допустим, выбор, ходить нам на работу или не ходить, или сменить работу, насколько она интересна, эта работа, и является ли она действительно интересной для нас, или эта работа уже давно стала нелюбимой, и мы на ней просто тратим время, да, и самое главное, что тратим свою энергию на том, что нам очень сильно не нравится. И об этом тоже, конечно же, наш сегодняшний разговор. Но есть у нас и более серьезные выборы, когда мы, допустим, задумываемся, есть у нас какая-то сумма денег, и нам ее нужно инвестировать, как эти деньги нам приумножить как сделать так, чтобы этих финансов у нас стало в несколько раз больше. И мы, соответственно, делаем выбор, вложить или не вложить эти деньги, в какую компанию, уже задумались, уже начали изучать информацию, уже смотреть более внимательно на то, куда мы направляем свои финансы. И, конечно же, здесь же мы принимаем такой вопрос задаем себе вопрос а вот как нам быть в этом проекте активным или пассивным человеком ну что это такое естественно что значит если мы говорим о нашем проекте то мы сделали с вами выбор мы с вами пришли в компанию века и опять же наш выбор наш выбор мы сюда инвестировали деньги и этот выбор мы уже Сделали, Мы приняли это решение. Вопрос о том, как мы дальше смотрим на эту компанию. Отсидимся в сторонке или будем активно развивать этот проект, в который мы пришли? Об этом, конечно же, вопрос, это вопрос нашего выбора. Это, знаете, как в песне поются, да, сидят девчонки, сидят в сторонке и ждут, пока их кто-нибудь пригласит. Так вот, можно сидеть в сторонке и ждать э, пассивно, смотреть. А как же тут развивается? А как же тут идет движение? Или самому сделать что-то, сделать какие-то вещи для того, чтобы более активно вступить в работу? И, значит, когда мы делаем этот выбор, мы уже направляем свое внимание. То есть мы уже понимаем, что на самом деле внимание то уже сосредоточено на этом. Даже если мы будем пассивными то тогда мы все равно отправляем свое внимание, потому что мы все равно наблюдаем. Такое наблюдательное будет у нас выбор, да, или выбор активности. Когда мы начинаем движение, то тогда есть такой нюанс, что за счет этого движения мы можем еще и получить заряд и можем получить энергию. То есть потому что от пассивного наблюдения мы никогда энергию не получим на самом деле. И вот э, самый главный момент такой, на чем же, давайте рассмотрим, наш э, выбор основывается, на чем он руководствуется, чем конкретно мы руководствуемся, когда принимаем какой-то выбор. При этом я вам скажу, что на самом деле неважно, какой мы делаем выбор. Ну вот, допустим, покупку мы делаем за 3 рубля или покупку делаем за 300 рублей. У нас одинаково работает мышление. И мы одинаково принимаем решение, что на маленькую сумму, что на большую сумму. Но очень многие психологи отметили, те, кто работают с этими вопросами, они все говорят в хор, что на самом деле человек чаще зависает на более мелкой сумме почему-то. То есть при этом надо мне, не надо вот эту вот штучку там за 3 рубля, но зато более быстро – сознательно и уверенно принимает решение, когда нужно вложить, допустим, там 300 тысяч. Ну вот таким образом мы устроены. Итак, на чем же основывается наш выбор? А наш выбор основывается на жизненных ценностях. Что такое жизненные ценности? Это то, что у нас складывается в течение нашей жизни. Ну, вот, значит, то, что нам дает семья, да, это то, что лежит в основе нас. И это и называется жизненными ценностями. И они формируются в момент, когда мы рождаемся, когда мы растем, вот в этот момент формирует семья, наши жизненные ценности. Конечно же, учебное заведение формирует наши жизненные ценности, общество, которое вокруг нас. И оно нам транслирует что-то, да, вот сейчас, допустим, транслируется такая тревога в обществе, принятие решения, такое вот очень много негатива, и это транслируется. И, конечно же, мы это чувствуем через общество, через всех людей, которые нас окружают, и, естественно, через информацию, которая к нам идет, и мы более более делаем выбор. И, естественно, вопросы нашего самопознания, то, что мы хотели бы изучить, и мы берем и изучаем. И это э, тоже э, тот, те самые жизненные ценности, которые в результате нашей жизни складываются, и они могут э, каким-то образом изменяться, либо оставаться такими неизменными. И от этого зависит наш выбор. Ну, расскажу, допустим, такой простой пример. То есть вот эти вот четыре составляющие семья, учебное заведение, общество и свое развитие, свое самопознание они играют, конечно, колоссальную роль для того, чтобы мы принимали, делали выбор, да, и это влияет на наши ценности, на наши, на наши установки. И вот интересный такой момент. Я перво, по первому образованию... Гуманитарное у меня образование, Новосибирский государственный университет, историк, это было первое образование, и это образование упало как раз на эпоху перестройки. И вы знаете, что было очень интересно, это формировались мои жизненные ценности как раз в этот момент, да, то есть ну, помимо семьи потому что я уехала из семьи, приехала в другой город. И, значит, нам преподаватель, историк я, история партии идет, да, и преподаватель нам дает информацию на первом курсе одну, на третьем курсе другую, на пятом курсе третью. И вот каково было, так скажем, неожиданное такое состояние аудитории, когда вот этот вот слушаешь одного и того же человека, одного и того же лектора с разной подачей, с разными ценностями, с разной информацией. И как будто все меняется внутри тебя, и ты... А где тут, а тут мои-то, где тут жизненные ценности, как это все выбирать? И именно поэтому я и говорю, что на самом деле все эти четыре составляющих вместе, они играют очень важную роль но чему я всегда во все времена была очень благодарна, я остаюсь благодарна и буду благодарна Новосибирскому госуниверситету, потому что университет научил меня учиться. И следующие два образования для меня очень легко прошли, потому что я уже э, умела учиться. И вопросы самопознания, они как бы не стояли для меня к чем-то таким не особенным, да, то есть это было совершенно... Понятно, что э, это необходимо делать. И вот, э, значит, когда у вас есть такая установка, когда у вас есть свои жизненные ценности, то э, тогда это э, легко позволяет вам принять новые, принять свои решения. При этом э, понять э, с точки зрения хорошо и плохо, потому что хорошо и плохо – это для нас. Потому что то, что хорошо для вас, может быть плохо для другого человека. Поэтому с точки зрения вашего хорошо и плохо мы это разделяем и согласно своим жизненным принципам, согласно своим жизненным ценностям принимаем выбор. И опять же таки, допустим, вот мой жизненная ценность идти вперед, идти в новое, да, и постигать новое. Поэтому вот это достаточно легко позволяет нам справиться с чем-то неизвестным, и главное, со страхом нового, потому что страх нового, он в любом случае присутствует, и вот как мы с ним взаимодействуем, как мы с ним можем, так сказать, примириться, найти к нему подход, это тоже будет зависеть от нашего выбора и от наших жизненных ценностей. И для того, чтобы мы окончательно поняли, как с этим работать, я вам приготовила метод определение жизненных ценностей. Существует такой метод специальный, он достаточно легкий, и чтобы вы для себя поняли, это дает, ну, такую уверенность в свою установку внутри себя, это как бы вытаскивание своего внутреннего «я», да, вот «я» такой, вот это мои ценности, которые для меня очень-очень важны. Для этого вам нужно взять листочек и ручку, и записать все, что вы считаете самым важным, самым ценным, самым значимым для себя. И это э, должно быть настолько важно, что без этого вы э, буквально не можете жить, существовать, и для вас это будет очень-очень плохо. И вот такие моменты вы все записываете, отвечая на вопрос «важно, насколько для меня это важно?». И, допустим, значит, вот, когда я начинала писать, да, первый раз, ну, на самом деле эти жизненные ценности, они могут незначительно поменяться, но в основном они, так сказать, сформированы, они остаются внутри нас, поэтому вот мы их записали, и, соответственно, ну, как пример, да, допустим, значит, жизненная ценность, самообразование и постоянная учеба, да, вот эта жизненная ценность, без которой я не могу, двигаться дальше, да, мне плохо будет без этого, если лишат информации или лишат возможности развиваться, самообразовываться, то, соответственно, значит, для меня это важный постулат, и вот это является жизненной ценностью и так далее. Вы выписываете, выписываете на листочке, жизненные ценности, при этом вы, значит, их может быть много, вы их написали, и приступаете дальше ко второму пункту вашей записи, это вы просматриваете каждую из этих ценностей и отвечаете на вопрос, это действительно для меня, точно я без этого жить не могу, это действительно для меня важно, да? и вот в этот момент вы включаете свое понимание и свою осознанность, то есть вы очень внимательно к этому подходите, и, соответственно, все, с чем вы, ну, по каким-то причинам сомневаетесь, ну, то ли так, то ли не так, значит, вы это легко можете вычеркнуть. Вычеркиваете, убираете. И я хочу вам сказать, что на самом деле вы можете вот с этим поработать совершенно не обязательно с разгону. Сели, написали, там вычеркнули, все, и вот зафиксировали, да? Эта работа, возможно, потребует у вас несколько дней. Может быть, допустим, эта работа потребует у вас... Ну, у меня это неделю заняло, потому что я добавляла что-то. Что-то меняла, что-то добавляла, что-то ощущала внутри себя, что-то вычеркивала, что-то оставляла. И вам нужно будет поработать вот с этим списком, так, чтобы у вас на листе осталось не более 10 пунктов. И как только у вас остается не более десяти пунктов, меньше может быть, но больше навряд ли, это у вас получаются те самые жизненные ценности, которыми, с которыми вы живете, то, что для вас наиболее важно. И вы к этому подошли осознанно, потому что с каждым из них нужно поработать, именно посмотреть на это, спросить себя, насколько для меня это действительно необходимо и действительно важно. И еще очень важный момент – это… Насколько вы самодостаточны в этих, потому что, в этих пунктах, потому что жизненные ценности, они действительно самодостаточные. И для вас абсолютно не важно одобрение окружающих. Что скажут окружающие? Это для вас абсолютно становится неважным. Почему? Потому что, ну вот, допустим, значит, если э, мы берем на примере, вот я вам назвала пример жизненной ценности, скажем, самообразование, да, постоянная учеба, то э, мне, в общем-то, не важно, как на это среагируют окружающие. Одобрят они мое решение или не одобрят? Я все равно буду этим заниматься. Э, допустим, очень часто... Ну, бывает такое, когда люди уже после 40 говорят, что Да что, я уже там научился, я уже выучился, и для меня уже там ничего не интересно. И что ты ерундой занимаешься, значит мы уже получили свое образование. Образование это мы получили. Но мир-то не стоит на месте, мир-то развивается, и мы развиваемся вместе с ним, и либо не развиваемся. И э, я понимаю, что одобрение или не одобрение в данном случае моей ценности меня абсолютно не трогает то есть это для меня важно и вот Такие жизненные ценности вы должны у себя вытащить для того, чтобы понять, что для вас важно и что для вас является жизненной ценностью. Вот такой есть метод, когда вы можете сами себе ответить на эти вопросы. Ну и, конечно же, то состояние, в котором вы садитесь это делать, это, естественно, не делается после руганий или каких-то неприятностей. Это делается, конечно же, в таком спокойном состоянии состоянии позитива, когда вы настраиваетесь на том, что вы поговорите сами с собой и э, напишите все свои жизненные ценности. А, потому что для нас это очень важно, в каком состоянии мы это делаем. А, следующий, следующий постулат, следующее правило нашего фокуса внимания, нашей энергетики – это наша вера. Я думаю, что библейское выражение «по вере вашей это да будет вам», я думаю, вы все прекрасно знаете и слышали, и не раз, наверное, звучало в каком-то контексте такое выражение. И выражений, связанных с верой во что-то, их достаточно много значит, прими на веру, допустим, говорят, да, то есть поверь мне, поверь, это так, я убежден в этом, поверь, твоей будет тебе, да, то есть это вот такое, что во что ты веришь, то, собственно говоря, вокруг тебя и происходит, то ты получаешь вокруг себя, то к тебе и приходит, потому что ты в это веришь, а, соответственно, мир такие картинки тебе предоставляет, как бы подтверждая твою веру. То есть вера – это наше духовное развитие, и это наше убеждение. То, в чем мы убеждены, ну, на 150% мы убеждены точно, что это так, и по-другому это быть, ну, вообще никак не может. То есть вот такое есть убеждение у кого-то, да? Я думаю, что, ну, скорее всего, вы с этим сталкивались, либо у вас это есть, либо, допустим, вы это слышали. Ну, у каждого человека есть какие-то убеждения, в которых он на 100% убежден. И мне в, этом, в этой связи очень понравились понравилось, как Эйнштейн ответил на вопрос о том, как делаются открытия. Так вот, открытия делаются, 10 человек точно знают говорит Эйнштейн, что этого быть не может и никогда не может быть, потому что так, и убеждены в этом на все сто процентов, но потом приходит один, который этого не знает, он и делает это открытие. В связи с этим мы всегда смотрим на веру и на свои убеждения с таким, знаете, с такой призмой, что да, я в этом убежден, и у меня очень много подтверждений этого. Однако мир многогранен, и могут быть какие-то другие вещи, какие-то возможности. Да? И при этом... Когда мы таким образом смотрим на свои убеждения, то к нам приходят возможности. И эти возможности, как мы уже говорили, мы не отталкиваем, а их рассматриваем. Рассматриваем, потому что нет, мы всегда успеем сказать. А лучше всего изучить, посмотреть и не придумывая оправданий, почему это не так а четко понимая, что возможности могут нам принести что-то новое и что-то необычное, и вполне возможно, что уже мир продвинулся вперед. Поэтому мы рассматриваем все наши возможности с точки зрения не принимая на веру и с точки зрения изучения, любопытства, и смотря, насколько нам это подходит, насколько подходит к нам это к нашим жизненным ценностям, да, насколько нам это близко, насколько это может попасть в наше убеждение и в нашу веру, да, потому что на самом деле мы вот можем быть убеждены на 100%, но при этом сегодняшний год и прошлый год, да, и этот год дал столько возможностей, что я очень часто слышу такое, что так тоже можно было, да. И вот этот вот вопрос, он прямо витает, витает везде. И обратите внимание, что какие-то могут быть вещи, которые могут к вам прийти. Поэтому ищем возможности, а не придумываем оправдания. Значит, когда мы говорим о том, что наша вера — это наши убеждения, то на самом деле здесь мы можем, с одной стороны, сказать, что наши убеждения очень быстро помогают нам разобраться в вопросе и принять решение то есть я точно убежден что это не так и все и значит я это отстраняю или наоборот я точно убежден что это так и я даже слушать не буду разговаривать не буду и общаться тоже все для меня вопрос закрыт то есть с одной стороны мы можем очень быстро принять решение благодаря нашим убеждению с другой стороны у нас же всегда две стороны медали да Поэтому, с другой стороны, эти наши убеждения могут нам мешать в жизни и могут э, помешать нам совершенствоваться, и могут помешать нам э, воспринимать легко жизнь, воспринимать то, что вокруг нас, потому что мы убеждены и все, да? и мы как бы вычеркиваем все лишнее из своего списка, не обращая на это особого внимания. А при этом э, наши... Убеждения могут быть как полезными, так и вредными для нас, потому что если мы во что-то упираемся, ну, скажем, есть такое выражение уперся рогом, да, то есть не, не хочешь смотреть по сторонам то есть, вот уперся идешь, да? уперся рогом, это называется уперся в стенку, да, в какую-то. То есть не хочешь думать, не хочешь развиваться, не хочешь смотреть, потому что э, это может быть и вредным э, убеждением, то есть не совсем полезным для тебя, потому что это не дает тебе развития. Ну и точно так же э, ограничивать это может в действиях. Да? Поэтому будьте внимательны к своим убеждениям. И прежде чем э, упереться <смех> в стенку, да, подумать и посмотреть. И э, в этой связи мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что на самом деле э, негативные установки любого порядка, они э, больше передаются, ну то есть передаются там по наследству, передаются через наших родственников гораздо активнее и сильнее. Почему? Потому что родовая система, она вообще настроена на то, чтобы нас защитить, нас оберечь от чего-то, да, поэтому вот негативные установки нам передаются в виде защиты, чтобы нас защитить. И в связи с этим я предлагаю поработать с нашими убеждениями, это очень простое, упражнения я вам уже давала, и еще раз э, э, говорю о том, что это очень важно посмотреть на то, как мы, какие мы имеем убеждения относительно денег, потому что сейчас это совершенно другое время, и мы можем поменять свои убеждения, свои установки на другие, на положительные для сегодняшнего дня, и как бы снять вот эти ограничения допустим, там, когда мы говорим, что богатые люди – это плохо, да, это плохие люди, сейчас это не так, богатые люди – это хорошие люди, и нам хочется быть успешными, богатыми, счастливыми, мы видим в этом очень много возможностей, очень много примеров, хороших, положительных примеров. И когда мы меняем свои установки, можно, ну как для примера, да, можно поблагодарить свой род за то, что вас оберегали, за то, что вас грамотно вели, да, вы благодарите и говорите, сейчас другие времена, и я могу легко поменять эту установку и... У меня сейчас быть богатым, быть успешным – это хорошо, это престижно, это куча возможностей, это возможность вперед двигаться, развиваться, путешествовать и так далее, и так далее. Это очень хорошо и так далее. И вы берете все эти установки и меняете их на позитив. В этой связи мне хотелось бы э, также поговорить о нашем проекте, о нашей компании с вами, в которой мы находимся, в компании Века, э, потому что здесь тоже э, мы сделали выбор, мы вошли в проект. Значит, что? Мы э, поверили в этот проект, да? Мы поверили в этот проект, и в этом наше убеждение. А дальше, значит, если мы верим в этот проект, то мы его развиваем, мы становимся активными в этом проекте, чтобы этот проект нам больше принес денег, мы верим в него, мы убеждены, что он принесет нам денег возможности развития и возможность увеличения наших, наших денежных активов и возможность еще больше инвестировать по различным инструментам. И когда мы становимся активными, в проекте мы опять же направляем свое внимание, мы опять же направляем свою энергию и мы вкладываем туда свою веру, свои убеждения и тем самым мы убираем любые вообще признаки страха, да, значит, потому что это результат успеха, это направление успеха и мы верим в нашу компанию. Вот обратите внимание, пожалуйста, на то, насколько. Сколько мы о тех наших проектах? Это очень важно. Ну и. Еще одна составляющая нашего фокуса внимания, это наша энергия, это то внимание, куда мы, как мы его формируем, потому что самое ценное, что у нас есть, это энергия, мы все состоим из энергии на 100%, и вы прекрасно знаете, что когда у нас есть энергия, тогда уже все складывается, просто все получается, и мы становимся очень успешными, мы можем очень много сделать всяких проектов, мы становимся привлекательными, у нас прекрасное здоровье, потому что у нас есть энергия на то, чтобы делать активные вещи, заниматься э, спортом и так далее. И саморазвиваться, и хорошо питаться, значит, конечно же, у нас есть энергия и есть сила, и мы направляем свое внимание, то есть мы себя мотивируем на что? На успех, на уверенность, на то, чтобы мы могли легко взаимодействовать сами с собой, со своим внутренней составляющей и чувствовать свою интуицию. И мы включаемся буквально в то направление, которое, которым занимаемся. И в данном случае, занимаясь развитием нашего проекта, мы направляем свое внимание, мы участвуем в потоке создания компании. Это вообще такая удивительная вещь, когда ты учу, участвуешь в создании компании. Это и... Ответственно, это очень интересно, и, конечно же, это дает включенность э, в, в развитие и самого проекта, и вообще э, в развитие сегодняшнего дня и в развитие жизни. И что самое интересное, это дает э, очень сильную уверенность в себе, потому что я четко понимаю, что, куда и как я двигаюсь. Конечно же, мы обратимся туда, куда мы направляем наше внимание, где наше внимание сосредотачивается, и почему мы говорим о том, что энергию можно потерять за счет внимания, и энергию можно приобрести за счет внимания. Есть такие нюансы, когда, допустим, Значит, ну, идет разговор о том, что мы теряем энергию, да, то есть, ну, вот, что-то обесточились, да, то есть энергии было-было много, и вдруг ее стало не очень много. Смотрим, почему. Допустим, допустим, у вас какие-то значит, у кого-то складываются такие отношения, которые уже не очень приятные, называются токсичные отношения, да, и эти отношения уже давно изжили себя, и люди не знают, как из этого выйти, а на самом деле выходов, как всегда, два. Как всегда, очень важно рассказать об этом, да, и быть осознанным, к тому моменту, который происходит. Ну, скажем, вы напротив партнера садитесь и говорите, что да, действительно, вот мне сейчас плохо в этих отношениях, я там то-то, то-то испытываю, у меня такие то чувства, какие-то ощущения, а как у тебя? Мы там живем давно, и я теряю энергию в этих отношениях. И ваш партнер, допустим соглашается с вами и говорит, что да, мне тоже плохо в этих отношениях. Два выхода. Либо вы принимаете решение, что вы готовы двигаться дальше друг с другом и вы готовы что-то делать для того, чтобы у вас было хорошо в этих отношениях, либо вы принимаете решение осознанно, дружно, совместно, вы принимаете решение, что вы выходите из этих отношений. И тогда нет ни у кого... Какой-то обиды, злости, каких-то претензий, потому что вы это обговорили, вы осознанно это все приняли решение совершенно сознательно, и один человек, и второй. То есть приняли решение расстаться или приняли решение остаться вместе, наоборот, и когда вы принимаете решение, допустим, или то, или другое, но самое интересное, что вы направляете свой фокус внимания на позитив, потому что все, вы вопрос, вот эту проблему, вы ее закрыли, и тем самым, из э, потери энергии вы переходите в разряд наполнения себя энергией, то есть лю любое буквально э, из вещей можно привести из положительного из отрицательного в положительное, точно так же, как из положительного в отрицательное. Значит, когда мы говорим о том, что э, работа почему-то стала только ради денег, э, очень простой, опять же таки, способ понять, где же мое внимание. Теряю я энергию на этом проекте, который я занимаюсь, или я, наоборот, набираю энергию в этом проекте. Вы, допустим, ставите плюсики и минусики, два столбика, рисуете на листочке, два столбика, плюсик и минусик. Потому что на самом деле мы можем не отдавать себе отчет, но находиться на работе по каким-то другим причинам. Допустим, это наша нелюбимая работа, но э, у нас там есть перспектива, у нас там есть возможность роста, у нас там есть э, постоянные какие-то плюшечки интересные, может быть, мы, нам нравится коллектив, или мы постоянно с этим коллективом там куда-то ездим, или нам, допустим, э, выделяют постоянные какие-то путевки, куда там мы там выезжаем, то есть мы получаем какие-то возможности, или это может быть карьерный какой-то рост, неважно. То есть вот этих плюсов может быть больше, и тогда вы понимаете, почему вы остаетесь на этой работе. Либо этих минусов больше, чем то, что у вас было. Соответственно, вы отдаете себе отчет, что вам нечего делать больше на этой работе возникает возникает вопрос а как же уйти с нелюбимой работы это же возникает страх такой да то есть а вдруг не найду а вдруг не получу а вдруг не будет такой возможности больше а вдруг я денег таких не заработаю ну и так далее куча всяких разных вопросов вы прекрасно это понимаете да и здесь все очень зависит от того, с какой точки зрения мы на это смотрим. Значит, мы можем посмотреть с точки зрения дефицита. Все рушится, ничего нет, возможностей нет. Значит, мне уже там лет много, и, соответственно, предложений у меня не будет. Это одна точка зрения, это точка зрения дефицита. И с этой позиции мы точно ничего не найдем. Если мы смотрим из позиции э, созидательной, то есть из позиции изобилия, что мир на самом деле безграничен, что в мире очень много возможностей, и что я выбираю себя и свои ценности, я не хочу терять энергию на нелюбимой работе, я пойду в какой-то проект, в какое-то развитие, где я получу энергию. Соответственно, э, я не буду держаться за вот этот вариант, я пойду вперед. И точно встречу, и точно найдут то, что мне необходимо, потому что люди всегда получают то, что им нужно, куда они внимание свое направляют, да, мы об этом с вами, то они и получают. Значит, поэтому вот это тоже решается достаточно легко и просто. Давайте посмотрим на такую позицию, как пустые разговоры. Что такое пустые разговоры? Это когда люди обсуждают кого-то, что-то не принимают, там жалуются друг другу, сидят в разговоре, там этот плохой, этот плохой, вообще все плохие и так далее. Значит, сразу хочется задать вопрос, а ты как же ты в этом обществе живешь? Такой хороший... Значит, на самом деле из этого тоже очень можно легко выйти. Пустые разговоры, их можно поменять. Ракурс внимания мы меняем, мы меняем фокус внимания, отдавая энергетику другому направлению. Мы говорим, да, вы знаете, там много всего на самом деле у нас, но у нас есть и хорошие вещи. Допустим, там... Вчера съездили в лес или на речку, в выходные так хорошо отдохнули, и вы автоматически поменяли тему разговора. В случае, если эта тема разговора не поменялась, а вам действительно очень плохо поддерживать токсичный разговор, пустой разговор, то вы тогда, опять же-таки, наши чувства, наша... Значит, правда, она играет очень серьезную роль, и наша осознанность играет очень важную роль. Мы говорим, что, э, прости, пожалуйста, я не могу сейчас поддерживать эти эти, раз этот разговор в связи с тем, что у меня нет такого количества энергии на этот разговор. Значит, э, мне бы не хотелось сейчас говорить на эту тему. Я не готов или не готова говорить на эту тему. Понимаете? И человек... Если это ваш друг, если этот человек тоже осознанный напротив нас э, сидит, да, он, конечно же, поймет и поблагодарит вас за правду, за то, что вы э, осознанно и правдиво сказали, что вы не можете об этом говорить. А если вы будете перебивать там или что-то еще такое, то, конечно же, эффект будет совершенно другой. И здесь может быть такое, опять же, это мои жизненные ценности, либо Значит, в данном случае мне не важно одобрение, потому что мне это плохо, это мой жизнен, моя жизненная ценность, и я понимаю, что либо меня поймут, и никто не будет на меня обижаться, либо это значит люди не близки к моим жизненным ценностям, ну а тогда смысл поддерживать контакт, это тоже... Еще один очень серьезный вопрос для выбора. Что такое соцсети? Я думаю, что вы все прекрасно знаете, сколько мы времени, внимания уделяем туда и, соответственно, направляем туда свою энергию. Но здесь все еще проще, потому что на самом деле, когда мы четко распределяем, что, допустим, мы... Занимаемся соцсетями, ответами на вопросы, просматриванием почты там и всего остального прочего. Мы занимаемся, допустим, пять минут каждого часа или там. 15 минут каждые 2 часа, или там еще в какое-то время, как вам будет удобно, а не зависаем там целыми днями и часами, то тогда, опять же таки, мы нисколько не потеряем энергии, мы наоборот будем включенными в процесс общения, и мы тем самым получим энергию, а не потеряем ее. И все можно вот таким образом поменять. Ну и, конечно же, когда мы поступаем согласно своим жизненным ценностям, то есть смотрим из этой позиции, то тогда мы, естественно, набираем энергию. Мы набираем энергию ни в коем случае не теряем ее. Потому что вот ну, наглядный пример, я думаю, что вы все знаете, когда, допустим, девушка выбирает своего будущего мужа, и она смотрит с точки зрения дефицита и говорит, ну что мне, вот вроде того, что вот пришел вот этот один, значит, да, я, пожалуй, соглашусь. Ну да, он немножко тут не такой, тут не секой, тут пятое-десятое, но я, пожалуй, вот, ну что я могу еще найти, да? Или человек говорит, нет, это противоречит моим жизненным ценностям, у нас разные ценности, и мы не сможем быть вместе, и я не смогу быть счастлив с этим человеком, это там счастлива с этим человеком, это уже другая позиция, это с точки зрения изобилия э, смо... просмотр ситуации, и тогда вы, независимо ни от чего, вы выбираете себя и свои жизненные ценности для решения вопроса, и туда направляете свое внимание, внимание на себя. Значит, конечно же, для того, чтобы мы постоянно набирали энергию, чтобы у нас энергетический запас был больше, что мы делаем? Мы пишем, да, мы пишем варианты наполнения жизненной энергии. И я вам давала уже это упражнение, это упражнение очень простое, вы пишете все, что вас... Вдохновляет и наполняет. При этом вы постоянно, вы не просто написали этот список, выбросили куда-то. Вы написали этот список и постоянно его пополняете. Вы ежедневно, ежедневно его пополняете, делаете его разнообразным. Вы его совершенствуете, этот список. Потому что если у вас в списке, допустим, будет написано только «я глажу свою там, собаку или свою кошку, и от этого наполняюсь энергией», и это будет единственным, так сказать, пунктом, то понятно, что через, скажем там, неделю бесконечного глажения у вас уже не будет такого, такого чувства, такого ощущения, такого наполнения энергии, как вы испытывали. И, конечно же, к этому списку нужно постараться, Постоянно возвращаться хотя бы один раз в неделю что-то делая из этого списка И если Значит, ну вот женщины, допустим, приходят на консультацию, говорят, так у меня денег нету, как я могу себя наполнить энергией, если у меня нет денег даже на простой там массаж какой-то, да, ну, подождите, пожалуйста, ну вы же можете сделать массаж сами себе, вы можете, опять же таки, наполнить себя каким-то другим способом, выпить какого-то, допустим, горячего напитка, чай, кофе, что-то подумать, посидеть на природе и так далее, то есть куча вариантов наполнения энергии которые мы с вами все знаем их достаточно написать пополнять и самое главное обращать внимание на этот список и его постоянно постоянно использовать и в этой связи я вам хотела предложить такую практику прописывания она тоже очень известная и очень легкая и эта практика позволит вам понять из какой точки мы идем и в какую точку мы движемся? Очень часто психологи говорят, что когда мы загадываем желание, то есть желание, все вообще какие-то цели, задачи ставим, вообще это все невыполнимо. А почему невыполнимо? Потому что, значит, когда мы выстраиваем эти задачи, да, то мы тогда, соответственно, поставили одну, уже, так сказать, про нее забыли и уже поставили следующую. И вот таким образом пошли, да, и тогда получается, что эта цель, которая у нас стояла, она уже для нас не актуальна, а мы уже пошли на следующую, следующую, следующую и так далее, да. То есть эм, такое, такое может быть. И, ну, в, этой, в этой связи можно сказать, что ну, цели, вот, вот те цели, которые дальше уже встали, они вообще какие-то уже недостижимы, как будто бы с первого раза. Но с другой стороны, когда вы выстраиваете, когда вы прописываете то, что вы хотите, то тогда, соответственно, вы знаете то направление, в котором вы идете по жизни. И для этого вам достаточно представить себя на линии времени. Для этого можно закрыть глаза и представить, что вы стоите на линии времени. Вот сегодняшняя дата, 3 августа 2021 года, вы стоите на этой линии времени сегодня. Да? И, значит, вы смотрите в будущее. Вы можете прописать свое будущее, как оно у вас выглядит. Прописать его через месяц, через там, полгода, через год, через пять лет, через 10 лет. И вам будет понятно все эти точки вашего движения, вам будет понятно, как вы двигаетесь. Конечно же, вы знаете, я думаю, что мы пишем в настоящем либо прошедшем времени, потому что мы пишем, что это свершилось. Мы пишем только о себе. И прописываем, и можем думать, так сказать, представлять, решать только за себя, не за кого-то. Но при этом мы можем, допустим, сказать, я горжусь своими детьми, или я радуюсь за успехи своих детей. Это будет нормально, да, то есть если вот вы сильно переживаете за своих детей, я горжусь, я радуюсь за кого-то, да, это нормально. «Я развиваюсь вместе там, с кем-то», да, со своим, там, допустим, мужем, да, или э, муж пишет, да, «Я развиваюсь вместе э, со своей супругой», там, ну и так далее. Да. Мы э, не пишем частицу «не» и «нет», у нас такого не употребляется, потому что наше подсознание в данном случае не считывает всякие «не» и «нет». И когда мы пишем свои ощущения, то тогда свои чувства, то рисуем эти картинки, у нас возникают картинки, какие-то образы внутри нас, и это дает задачу нашему подсознанию, чтобы выполнялись, выполнялись наши желания. И мы описываем эти чувства. «Я чувствую себя так-то в тот-то момент и тогда-то». Да? И мы описываем, как выглядит наша жизнь вот э, на момент э, той даты, в которой вы начали это прописывать. Тем самым мы можем освободиться от очень многих каких-то негативов, очень многих вот тех самых установок, о которых мы говорили. Мы можем освободиться от проблем, которые нам мешают, и, соответственно, понять точку, с которой мы идем и куда мы движемся. И вот эта вот практика, она прописывается несколько раз. При этом вы не читаете то, что вы написали, а несколько дней подряд Пишите, допустим, вот эту практику прописывания, выстраивая себя, да, выстраивая свое настроение, выстраивая свои цели, выстраивая свое движение вперед. Написали сегодня, написали завтра, написали послезавтра, ну, в течение недели, допустим, вы пишете эту практику, не читая то, что вы написали. У вас очень многие вещи будут выстраиваться, вы даже, может быть, теми же выражениями начнете писать. И вот здесь вы... Поймете ваши э, жизненные ценности, то, что для вас очень-очень важно. С кем? куда и как и когда вы идете. И еще такой момент и нюанс, я хочу вам сказать, что с 8 августа начнется новая луна, и поэтому 9, 10, 11, вот можете с 9 числа начать практику прописывания. Она очень полезна, всегда дает великолепные результаты, потому что мы можем прописать на растущую луну, это еще больше даст нам энергии для роста именно. И тем самым заложит э, те самые желания, исполнение тех самых желаний, которые у нас есть. Э, я думаю, что мы в чате потом сможем спокойно совершенно поделиться этой информацией и ее обсудить. Поэтому вот э, очень вам советую взять э, за основу вот эту практику, она сама по себе интересна. Ну и... Мне хотелось бы рассказать вам короткую версию этой практики, которую вы можете применять постоянно, всегда. Но, вы знаете, она такая хитрая на самом деле. Когда ты ее перестаешь применять, она теряется, ты ее забываешь, эту практику. И на самом деле она очень легкая и очень простая. Это когда вы знаете, что все действия начинаются с конца, и вы представляете конец мероприятия. Допустим, вам сейчас нужно выйти на сцену. Вы представляете уже окончание мероприятия, как вам несут цветы, как рукоплещет восхищенный зал, и вы уже эти чувства, эмоции ловите, и на этих чувствах эмоций выходите на сцену. Либо вам нужно, допустим, купить какую-то вещь, которую ну, вы долго искали и не можете никак найти в магазинах, вот вы идете в магазин с надеждой, что ну, хотя бы там ну, точно это должно быть, и вы уже представляете, что вы это там берете, или какое-то там, скажем, лекарство, которое вы не могли никак взять где-то, и вот вы идете в аптеку, и вам обязательно нужно это все взять, и вы... Представляете, что вам это э, дают, да, что вы это получаете, что вы это покупаете, скажем. И э, вот, этот, вот, вот эта концовка, она играет э, такую свою роль, когда вы легко и просто, так сказать, получаете желаемое. И э, здесь интересно, что вот когда ее применяешь, допустим, там, заходишь куда-то и говоришь, вы знаете, мне там нужно вот эту вот вещь, и говорит, ой, вы знаете, а вот тут осталось буквально вот э, две вот эти позиции, и больше нет, о, прекрасно, а мне вот именно вот эти две позиции надо, да, и вы чувствуете, что вот оно срастается, именно так это на самом деле получается. И есть еще одна в этой же связи, скажем, с деньгами связанная практика, которую вы можете применять, в том числе и применять к нашему проекту для того, чтобы он у нас рос, и разрастался и был более активным, и мы с вами были более активными. То есть вот, допустим, когда вы совершаете какую-либо покупку, и вы даете деньги, в этот момент вы представляете, что вам на карточку или у вас там в кошельке в 10 раз больше этих денежек приходит. Во-первых, вы платите легко, во-вторых, вы ощущаете, что вы заплатили, а у вас в 10 раз приросло от этого. Очень важный момент, о котором я уже сказала. Вы знаете, я, значит, так получилось, что я и делала, делала эту практику, потом, значит, что-то неделю как-то у меня получился такой перерыв, и я не делала эту практику, и я прямо ощутила, что я ее забыла. И вот я начинаю платить, и ощущаю, о Эврика, мне же надо... У меня же практика идет вообще, как так-то, соответственно, вот этот вот прирост, я ощущаю, что вот я отдаю деньги, а у меня в 10 раз больше становится в кошельке или на карте, мне как будто капают эти деньги. И вот это вот ощущение сразу дает такое, знаете, такой подъем, и ты легко и просто рассчитываешься. И это о любом абсолютном мероприятии, вот короткий такой, короткая такая версия. Итак, мы сегодня с вами поговорили о том, тех составляющих, куда у нас идет фокус внимания, куда внимание, туда и энергия. И это основной закон биоэнергетики, который основывается на нашем выборе, на нашей вере и на том внимании, которое мы вкладываем в в те действия, которые мы совершаем. И когда мы выбираем, да, мы выбираем все самое лучшее, все того, чего мы достойны. И э, на примере нашей компании Века, мы выбрали нашу компанию Века. Соответственно, мы пришли в этот проект осознанно, соответственно, мы верим в него, и мы убеждены в том, что это этот проект, который растет, развивается, и мы верим в том, что у этого проекта будущее. И мы верим в это 100%, именно поэтому мы сделали этот достойный для себя выбор. Мы отправляем туда наше внимание для того, чтобы мы стали еще более успешными, еще более благополучными, чтобы мы стали еще более богатыми и могли спокойно развиваться, путешествовать и все вместе. Я думаю, встретимся не только у голубых экранов компьютера, но и где-нибудь на выездных тренингах, на выездных мероприятиях, так же, как мы встречались с вами в Москве еще не один раз, а очень много раз, и направляем сюда наше внимание, нашу веру и наш выбор. Я значит, направляю свое внимание в нашу компанию, на наших людей, которые составляют ядро нашей компании века. Всем желаю успеха, благополучия и, конечно же, концентрируйте свое внимание на позитиве и на успехе, делайте очень грамотный, осознанный выбор и направляйте свою веру на позитив и на развитие. Пожалуйста, жду ваших э, жду ваших вопросов. Э, возможно, что-то вы хотели бы добавить. Уже... Вижу, вижу слова благодарности, я вам тоже очень благодарна и признательна. Благодарю вас за участие во всех этих проектах, потому что без вас невозможно было бы так вещать, чтобы, чтобы слышали, чтобы разделяли, разделяли точки зрения. И я прямо чувствую, что мы на одной с вами волне, и, значит, чувствуется, как наша компания развивается. Вопросы? Вопросы есть? Хорошо. Жду, значит, информации, пожалуйста, можно написать в чатах в том числе. Вам огромная благодарность, огромное спасибо за участие. Всем хорошего дня. Всем позитивного и хорошего настроения. Всего-всего доброго. Выключаю запись. До свидания.